Пришло время подводить итоги. Надеюсь, что вы этот урок смотрите и 25 по счету, а не перескочили с первого на последний. Потому что иначе в этом смысла нет. Курс, я уже говорил, ставит своей целью не рассказать все о крипте. Это невозможно в таком небольшом формате. Итак, я рассказал немножко больше, чем нужно для того, чтобы использовать криптовалюту. Но я думаю, это пойдет вам только на пользу. Я старался излагать все в сжатом формате, чтобы было как можно меньше воды, чтобы было как можно больше полезной информации. Рынок развивающийся, требуется следить за ситуацией, и поэтому, я надеюсь, вы знаете основы и сможете дополнительную информацию уже спокойно черпать из интернета, уже понимая там по терминологии, потом как там СМИ доносят информацию, насколько профессионально тот, кто об этом пишет, в это погрузился. Следите за законодательством, это важно. При использовании криптовалюты в той стране, в которую вы приехали, нужно знать, как там регулируется все, чтобы, не дай бог, не попасть там за какие-нибудь судебные разбирательства за незаконное использование криптовалюты. Ну, за этим надо как бы следить. И самое главное, что курс этой целью ставит не трейдинг, не для того, чтобы вы могли научиться торговать, это невозможно за такой короткий срок а получить дополнительные средства оплаты услуг. Самое главное, чтобы вы не, при этом не потеряли свои деньги, что в криптовалютном мире не так редко случается. Все, и вы получаете фактически возможность доступа к своим активам по всему миру. Средства, которые у вас никто не отнимет, не заблокирует, если вы будете грамотно все использовать. По курсу я периодически делал э, такие отступления, говорю, что есть дополнительные материалы. Посмотрите, если что-то непонятно. Дальше можете смотреть в интернете. Но я уже рассказал более чем достаточно, чтобы уже приступить к использованию криптовалют без проблем. Жду обратной связи от тех, кто данный курс просмотрел. Буду рад, если вы сделаете полезные замечания комментарии по данному курсу. Всем счастливо и удачных инвестиций в криптовалютах.